Президент России Владимир Путин всерьез готовится к войне с Европой, и Украина станет первой на его пути. Об этом в интервью YouTube-канала Юкрлайв заявил доктор политических наук, украинский профессор, автор более сотни научных работ в области конфликтов, а также внешней и военной политики, капитан первого ранга запаса, 67-летний Григорий Перепелица. Эксперт отметил, что Украине сейчас воевать нечем, Вернее, у ВСУ нет достаточного количества крупнокалиберных боеприпасов. Он объяснил, что за последние годы многие украинские арсеналы были уничтожены спецслужбами РФ. Более того, россияне почистили склады боеприпасов в Болгарии и Чехии. При Порошенко взорвали пять стратегических арсеналов больше миллиона тонн. И удивительным образом подорвали те арсеналы на которых хранились ракеты и 152-мм снаряды для гаубиц, основная военная сила и мощность осуществляется именно этим калибром для поддержки сухопутных войск, обороны и наступления. «А у нас их нет», — сказал эксперт. Перепелица уверен, что Москва заблаговременно предусмотрела развитие событий и вовремя подсуетилась. Теперь Киеву негде взять нужные боеприпасы. «А у нас хоть один патронный завод за семь лет войны построили». Нет, задается вопросом, и констатирует он. Эксперт считает, что Россия приняла концепцию деэскалации против НАТО, нанесения кратковременного, но крайне мощного удара. За 2-3 дня ВСРФ разгромят восточный фланг Альянса с его символичными войсками и за 7 дней захватят Польшу. Таким образом, Кремль поставит Белому дому ультиматум по пересмотру сложившегося мирового порядка. Вашингтон будет вынужден согласиться с требованиями Москвы, так как на переброску войск из США нужно несколько месяцев. После этого НАТО перестанет существовать.